Салон «Альмобайл» напротив автостанции предлагает огромный выбор кондиционеров от ведущих фирм мира. Установка в день обращения. Гарантия 3 года. Большой выбор кондиционеров от мировых брендов. Пусть лето станет прохладным для вас. Салон «Альмобайл» напротив автостанции. Улица Сулеймана Стальского, 1. Телефон 8-964-050-33-33.